Всем привет! Это видео о том, как убрать всеми любимую вирусную рекламу Казино Вулкан, а также очистить компьютер от вирусов, троянов и вредоносного ПО. Для этого я буду использовать две бесплатные программы – Касперский вирус Removal Tool и Касперский Клинер. Симптомы заражения ПК-рекламным вирусом Вулкан довольно очевидны. Постоянно выскакивает окно в браузере с сайтом Вулкана, на страницах любого веб-сайта, даже на тех, где рекламы нет вообще, интегрированы рекламные баннеры и рекламные ссылки, на компьютере установились неизвестные программы без вашего ведома. Хочу заметить, что вы можете устранить данную проблему откатившись к последней точке восстановления или резервной копии системы. В первую очередь нужно перейти по адресу, который будет в описании и скачать эти программы. Далее нужно отключить компьютер от интернет сети и запустить от имени администратора Каспирский вирус Removal Tool. Принять лицензионное соглашение и подождать, пока завершится процесс инициализации. Данная программа работает без установки. Далее нажимаем на изменить параметры, включаем список системный раздел и нажимаем ОК. Так как данная программа по завершении потребует перезагрузку компьютера. Сохраните все несохраненные работы на вашем ПК и кликните на начать проверку. Данная процедура может занять продолжительное время. После завершения Касперский вирус Removal Tool обнаружил на моем компьютере 4 угрозы. 2 троянских вируса и 2 вредоносные рекламные программы. Нажимаем на кнопку нейтрализировать все, затем продолжить. И в следующем окне нажимаем лечить с перезагрузкой компьютера. Ожидаем окончания процесса лечения и перезагрузки ПК. После перезагрузки Касперский вирус Removal тул повторно запустит проверку компьютера. По завершении я увидел отчет о том, что никаких угроз не было обнаружено. Теперь установите и запустите от имени администратора вторую программу Касперский клинер. Данная программа удалит оставшиеся после лечения файлы вируса и рекламную АПО в реестре и очистит компьютер от всех ненужных и временных файлов. После установки и запуска программы нужно нажать всего лишь на одну кнопку «Начать проверку» и ожидать завершения данного процесса. Как вы видите, программа обнаружила 29 проблем на моем компьютере, у вас их может быть намного больше. Нажимаем «Исправить», ожидаем завершения и после перезагружаем компьютер. После лечения реклама в браузерах больше не появляется, а мой компьютер стал намного быстрее работать. В случае, если данные программы вам не смогли помочь, в яростной войне с рекламой, рекомендую посмотреть мое предыдущее видео, где я убираю вирусы и рекламные ПО с моего компьютера вручную. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, удачи!